Добрый день! Меня зовут Мария, и я представляю ФГБУ Киминком Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Возможно ли в настоящее время внести изменения в план информатизации периода 2019-2021? в соответствии с пунктом 29 правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов о их выполнении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365. При необходимости внесения изменений, утвержденные планы информатизации, проекты таких изменений, подготовленные в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке планов информатизации, утвержденными Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направляются государственными органами в указанное Министерство на заключение по мере необходимости, но не позднее 10 декабря года их реализации. Таким образом, внесение изменений в план информатизации периода 2019-2021 в настоящее время невозможно. Допускается ли проведение аттестации информационной системы теми же сотрудниками, которые занимались разработкой и внедрением системы защиты информации этой информационной системы? В соответствии с абзацем 2 пункта 17 требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденных приказом в СТЭК России от 11 февраля 2013 года номер 17 проведение аттестационных испытаний информационной системы должностными лицами, работниками, осуществляющими проектирование и, или внедрение системы защиты информации информационной системы, не допускается какой код окпт 2 возможно использовать для закупки техническая поддержка системы защиты информации и информационной системы Для закупки техническая поддержка системы защиты информации, информационной системы, возможно применить код ОКПТ-2 74.90.20.149, услуги работы в области защиты информации и прочее. Напоминаем, что свои вопросы вы можете направить на нашу электронную почту, либо воспользоваться формой обратной связи, которая указана в описании к видео.